Перед созданием заявки на оплату физическому лицу, вам необходимо проверить соответствие документа основания обязательным условием. Акт должен быть проведен. Сумма всех созданных на основании акта заявок на оплату не должна превышать сумму документа основания. Обратите внимание, что для проверки ранее проведенных оплат, по документу основанию, рекомендуем открыть документ, и в шапке документа выбрать раздел «Связанные документы», сверить сумму документа основания и сумму связанных документов, поданных ранее. Если документ основания не соответствует всем вышеперечисленным требованиям, то в дальнейшем после нажатия на кнопку «Заявка на оплату» появится предупреждение от системы о невозможности провести операцию.